Добрый день, вас приветствует интернет-магазин Водолей. И сегодня к нам приехал насос IBO VQF 180. Это новинка на рынке как Польши, так и Беларуси. Этих насосов не было. Модельный ряд VQF включал в себя насосы только 250 и 550. Соответственно, потребление насосов было 250 ватт и 550. Они очень Пользуется популярностью. Вот. Но к нам наконец-то приехала модель, которая потребляет меньше и предназначена для тех хозяйств, в которых небольшая глубина колодца, а также небольшая горизонтальная подача от точки запитки. Итак, к нашему насосу. Он получил, опять же, корпус чугун с нержавеющей стали, уставкой вставкой для лучшего охлаждения двигателя и самое важное, что осталось неизменным серии VQF, это присутствие крыльчатки из чугуна. То есть здесь не пластиковая крыльчатка, а чугунная или стальная. Что очень хорошо скажется как на сроке службы самого насоса, так и на, ее, на его характеристиках по перекачке включений каких-то в грязной воде. Производителем заявлено проходное отверстие, так как здесь уже решетки такой нету мелкой, а проходное отверстие э, перекачиваемой частицы насосом до 20 мм в диаметре во взвесе. То есть не камни, опять же, не песок, а именно частицы возвесия а в бытовых стоках, которые могут, может перекачивать этот насос. Итак, к его характеристикам. Что мы получили на выходе? При таком незначительном потреблении электричества в 180 Вт, этот насос способен подавать э, воду до 6 метров, вертикальный подъем, максимальный напор его. То есть 6 метров максимально при нулевой производительности. О, что касается производительности этого насоса. Производительность ему досталась как от старого насоса VKF250, более старшей модели 150 литров в минуту. Опять же, это показатель максимальной производительности, то, что будет выливаться прямо из насоса, и штуцер. Как выше поднимается вода, соответственно, производительность автоматически снижается. В данном насосе реализовано питание от сети стандартной 220-230 вольт. Кабель питания длиной 8 метров, сразу с вилкой с заземлением шланг подключение насоса осуществляется через штуцер штуцер к сожалению опять пластиковый то есть качество пластикового штуцера как показывает практика не очень надежные они ломаются со временем удар необ используем какой-то там пережали хомутики возможно выход из строя. А он один в комплекте, то есть вариантов подключения у нас дополнительных нету, то есть один единственный. То есть как в некоторых моделях они идут там по 2-3 в комплекте, чтобы можно было чередовать. То есть, здесь подключение только одно. Производитель заявляет, как подключение один дюйм шланг, но это штуцер для шлангов 32 мм по диаметру. Один дюйм вы сюда не наденете. То есть он сюда, только если очень сильно постараться, но не стоит. То есть лучше возьмите чуть большим диаметром, будет легче насосу. И спокойно, быстрее и больше откачаете воды. В целом, насос получился очень удачный. Цена у него крайне демократичная. То есть это порядка 60 с копейками долларов за данный насос. Вот. Лягушка для контроля уровня воды стандартная. Ничего сверхъестественного нету. Преимущество, которое мы хотелось бы подчеркнуть, это крайне хороший напор. 6 метров для 180 ватт. Это... Классно. 150 литров в минуту производительность тоже отлично. 180 ватт, естественно. Корпус, материал исполнения, крыльчатка супер. Один маленький минус, это, конечно, штуцер. Ну, на него можно не обращать внимание, так как в целом продукт получился очень хорошим. Спасибо за внимание. С вами был интернет-магазин Водолей. Заходите к нам на сайт, подписывайтесь, смотрите нас, задавайте вопросы. Всего доброго, до свидания.